АКВАРИУМНОЕ освещение. При покупке аквариума 260 литров и двух люминесцентных ламп 104,7 см, флорогло 2800 кельвинов, растения росли, излишки продавались на рынке, рыбы радовались, улитки ампулярии плодились, электросчетчик накручивал киловатты. Это, пожалуй, правильное освещение для аквариумов, но света не хватало. Росли не только растения, но и водоросли, которые облепили все, что можно. Приходилось удалять каждую неделю. При установке двух светодиодных трубок 2700 кельвинов и двух 6000 кельвинов длиной по 60 см, света стало очень много. Потребление электричества упало в разы что очень радовало, но со временем исчезли растения и водоросли, так что выбор за вами.